Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Добрый. Помогите мне, мне может быть, кому-то из наших радиослушателей. Я пытаюсь, но ну, в последнее время много сообщений приходит о том, что происходит в Казахстане. пытаясь разобраться, разные версии и, так сказать, вот что вы по этому поводу знаете, чем вы можете с нами поделиться. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что я не специалист, скажем, по по Казахстану и как вообще на самом деле не специалист ни в чем, кроме как, что происходит в Америке или с Америкой, между Америкой и кем-то еще, но тут какие-то есть общие вещи, которые совершенно понятны, когда ты немножко посмотришь на это дело. А, значит, Нынешняя власть, а после Назарбаева значит, пришел новый президент, который начал срочно менять а, Назарбаевских людей на своих людей, а, сместил его там с каких-то должностей, которые были то ли почетные, то ли действительные, но Okay. Сказать, давали ему какие-то, его рычаги влияния. И а, значит, в этот же самый момент, а, как всегда это бывает с новой властью, начал там закручивать гайки, здесь закручивать гайки. И связанные с ковидом, и связанные с экономикой там, и тому подобное. И а, начались бунты. бунты. Потому что цена на газ полезла наверх. Соответственно, когда газ лезет наверх, то сказать, ну, отопление Понятно, так сказать, там, в индустрии часто а, всякие вещи потом из-за газа начинают увеличиваться в цене другие товары, и все это, все это на фоне такого ощущения у, а, у а, жителей страны, что ну, сказать, давно не хорошо, а сейчас стало совсем плохо. И начались а, какие-то там, я бы назвал это типа местные бунты, а, похоже, что так они были. А, не двигались в одну сторону, не действовали одинаково, одновременно и тому подобное. Они были достаточно похожи стихийные. Там не было видно никакой руководящей руки. То есть, это может быть кто-то подзуживал, это вполне возможно, да? Но не было такого вот штаб какой-то там как мятежники, которые решили там что-то делать. Это больше было похоже на нормальные обыкновенные бунты, которые происходят уже, так сказать, там 2000 лет во всех городах, в которых начинаются там какие-то проблемы начинаются, обычно это начинается экономические, там, либо с сгол либо с холодом, либо что-то еще, что-то серьезно не нравится людям, они выходят на улицы, и часть этих элементов, которые выходят на улицу, начинают под сурдинку, естественно, грабить магазины, что-то оттуда вытаскивать. Но вот в тот момент, когда что из магазина вытащил, ты сразу же побежал куда-то прятать, там, домой, или там куда-то еще, или в машину, видя. то есть ты эффективно выбил, выбыл из этого бунта. Поэтому, еще раз, это не было похоже на так сказать, тренированные отряды а, не Неких, сказать, там террористов или я не знаю там кого еще там оппозицион, оппозиционно настроенные там колонны которые пытались добиться какой-то определенной цели это было возмущение похоже да, которое высказывал народ еще раз хочу сказать что вполне возможно что их подзуживали там засылали там всяких пропагандистов для того чтобы делать я не об этом говорю я о том что это не было Сейчас, сейчас казахское правительство утверждает, казахстанское, да, утверждает одновременно две вещи. Оно утверждает, что некие там, десятки тысяч террористов а, были тренированы на территории Казахстана, и они вошли вот в города, и они громят это. И второе, что они утверждают, что значит, десятки тысяч террористов пришли из-за границы и делают то же самое. Ну, для того, чтобы порушить режимы и Алмату захватить и прочее, и прочее, не нужно десятков тысяч террористов. Мы точно знали, видели, как в Ираке 900 э, членов ИГИЛа захватили второй Масул, второй величие э, город в, в, в, этом самом, в Ираке, совершенно сравнимый по количеству населения и по всему остальному э, с э, Алматой. Рядом с которым были раскрутированы три дивизии, которые так сказать, там были там минимум 6-7 тысяч человек, оборудование, танки и тому подобное. И вот 900 террористов слаженно действия захватили центр города, захватили связь, захватили у них были списки людей которые могут организовать сопротивление, то есть чиновники, там, военные и тому подобное, они быстро-быстро либо их, либо их семьи э, утащили, кого-то там заключили в тюрьму, большинство расстреляли и полностью обезглавили э, значит, сопротивление. То есть это была продуманная акция, составленная с разведчиками, с предварительной работой и тому подобное. То есть, опять, совершенно не похоже на то, что кто-то из какой-то один штаб руководил этим, и не похоже на то, что десятки тысяч террористов как-то слаженно действовали. Потому что еще один раз, если бы было 10 тысяч террористов, то, так сказать, Алматы бы уже не было, никого бы не было. Так сказать, В городе был бы установлен новый какой-то режим. И дальше, так сказать, мы с этим разбирались бы. Но власть, которая, похоже, не опирается, либо опирается на очень ограниченные силы либо вообще уже не может командовать своими силовиками что и то и другое возможно Значит, она а, попыталась во-первых а, замазать кровью силовиков заставить их стрелять по толпе что те делали то есть они теперь повязаны кровью и какое-то количество силовиков будет их защищать и будет считать что они в одном корыте если эти уйдут то и нас порешат Значит, а, и а, последнее что осталось сделать нынешнему правительству это признать звать соседа, у которого есть большая сила, есть кулак, и который там, с помощью, там, скажем, 15-20 тысяч хорошо обученных солдат может установить порядок и привести страну обратно в то состояние, в котором она была до этих бунтов и прочее. Я ни в коем случае не значит, снимаю предположение о том, что и бунты эти были организованы, в общем, этой самой, этой самой, этим самым соседом, у которого значит, большой кулак. А как это делается? Россия вообще любит организовывать такие бунты, там будет в Латвии или это, в Грузии или это, в Украине, или это, там, так сказать, помните, сирийский этот самый сирийский правитель, Асад, пригласил Путина, когда у него оставалось меньше, чем две дивизии, которые готовы были его защищать, и то потому, что так сказать, он точно так же заставлял их стрелять в людей, и они понимали, что демонстрантов, и они понимали, что им не поздоровится. То есть, они готовы были защищать до, до что называется, до, до самого последнего. Но так сказать, они были достаточно, достаточно уже обез, обезоружены, и, и люди так сказать, наполовину погибли, избежали, там, и т.д. и т.п. И поэтому значит, практически осад с Дал, а, свою страну России взамен за то, что ему и его режиму обеспечат жизнь и а, значит, возможность быть марионеткой, но так сказать, быть во главе государства. Но вот У него это проканало, мы не знаем, на как долго и что, но по крайней мере вот до сегодняшнего дня он дожил и так сказать, управляет той частью страны, которую ему оставили. А, думаю, что в Казахстане сейчас нынешнее правительство рассчитывает на то же самое, что они станут марионетками и а, так сказать, де-факто войдут зону влияния России, но останутся живы и будут оставаться наверху. А, значит, как видите, если это готовилось, так сказать, давно, а и такие вещи готовятся давно, то э, вся история с Украиной, договоренности с Байденом, э, э, попытки сказать, сконцентрировать внимание мира на Украине, русском конфликте, это было. Вот следите за моей рукой, я другой рукой делаю что-то такое, чего вы даже не догадываетесь, что я делаю. А Россия распускала какие-то странные случаи, что они собираются нападать, то ли на Литву, то ли на Латвию, вызывать там на бой Европейский Союз вместе с нами. Ну, вот, как видите, может, они собираются что делать, но, по крайней мере, отвлекающие маневры были сделаны для того, чтобы захватить Казахстан. То есть, де-факто считайте, что Россия... Там я не вижу никакого, так сказать, организованного сопротивления, поэтому я думаю, что Россия расширила свои границы и в своем желании построить обратно, значит, с СССР, или там что-то такое похожее на, нее, на него. А я думаю, что Россия продвинулась еще на один шаг. Вот мое представление о том, что сейчас там происходит. Понятно. понятно спасибо большое а я напомню телефон студии 847 сорок семь четыре если у кого-то возникнут вопросы пожалуйста звоните задавайте а несколько слов о нашей экономике эксперты эксперты предсказывали что а, рост а, числа рабочих мест составит 422 тысячи а фактически оказалось 199 тысяч но при этом выступил байден бодро заявил что безработица упала там меньше четырех процентов это вообще беспрецедентный случай за последние 50 лет у нас все прекрасно заработная плата растет, особенно у работников ресторанов и так далее ваш Ваш комментарий по этому поводу. А, ну, я думаю, что надо перестать вообще слушать Байдена а, и, и, и так сказать, то, что, то, что они говорят. Потому что если... Ну я, я не помню, что было при картере. Действительно, не помню. Я сказать, как бы помню эпоху, но не помню, что в этом смысле было, потому что не пытался вдаваться, я тогда занимался там, кино, театром, телевидением там, и тому подобное. А, но вот на моей памяти с тех пор, как я начал интересоваться политикой, вернее так, начал интересоваться связью экономики с политикой, то, что меня больше всего сказать, интригует, интересует и тому подобное. Каким путем идет государство и как это влияет на, сказать, на развитие экономическое, на улучшение жизни общества людей там и т.д. Так, так вот а, мне кажется, что никогда не было ситуации, при которой а, все врали. Я понимаю, что все врут. Я понимаю, что все обманывают, Но чтобы тебе говорили вещи прямо противоположные тому, что а, тому, что ты сам видишь, да? И вот мы видим, скажем, что а, тесты ковида, они же разду, раздули такую истерику, что люди сейчас бегут каждый раз, когда у на начинается, они мчатся проверяться на ковид. Значит, дикие очереди. При этом Байден нам говорит, что он нам поставил 500 миллионов бесплатного а, тестов на ковид. А я, так сказать, или там кто-то идет, э, во-первых, это платное, а во-вторых, дичайшая очередь, а потом говорят, что извините, у нас кончилось. Приходите через день, через два, может через три, звоните. Я пошел в аптеку, там приятелю нужно было домашний тест на ковид, а, значит, там завалили, детям надо было проверить и прочее, и прочее. Пошел в аптеку, мне сказали, что вы, у нас давно нету, еще. когда подвезут, тогда, так сказать, подвезут, а так нету. То есть, где эти опять вот просто врет, вот наглый человек врет, смотря тебе в лицо. И главное, что ты можешь это проверить. Вот в Афганистане мы проверить не можем, правильно? Вот Но там что-то нам такое рассказали, другие рассказали что-то другое, а дальше значит, все средства массовой информации замолчали, мы ничего не знаем, что там происходит. А тут мы знаем, потому что ну, ходить-то надо на улицу, сказать, продукты надо покупать, а? закадывая что-то, тебе не приходит за 6, 8, 9 месяцев, а, а тебе говорят, что у нас все в порядке, и безработица у нас самая низкая. Ты начинаешь думать: секундочку, ребята, может быть, они называют безработицей что-то другое? Может быть, может быть, мы говорим слово «безработица», а имеем в виду что-то другое. Я выяснил, что да, они имеют в виду что-то совершенно другое. Вот Мы с вами думали, да, что безработица – это то количество людей, которые не могут а, значит, по какой-то причине не могут найти работу. А концерт не так. Оказывается, это какое-то количество людей, которые в последнюю неделю активно искали работу. А если не искал ее активно, то у них с радара ушел. Значит, они не считают, что ты безработный, они считают, что у тебя у тебя все в порядке. А если ты получаешь от государства какие-то копейки, и, и тебя держат на этом, и, и э, сказать, тебе еще за заке что-то делаешь, ты ушел с них с экрана. А если ты просто разочаровался уже 6 месяцев искал, ничего нету, ничего не получается, и ты перестал подавать заявления заявки там и тому подобное, искать работу, то ты не проявляешься у них на экране. То есть, опять, выясняется, чуть-чуть думаешь, выясняется, что это абсолютно наглое вранье, то, что тебе говорят. А про инфляцию они говорят, что это даже хорошо и приводит пример вот например вам нужно отдавать 2000 долларов там моргиджа каждый месяц а если будет инфляция то значит эти деньги становятся значит меньше и меньше и меньше ты значит отдаешь Только они забывают сказать что ты не получаешь больше и больше и больше денег чтобы это так сказать, я не извиняюсь я понятно говорю или, или я да, все вполне заумно да Нет, вот то есть, когда есть инфляция то ты это сказать у тебя если тебе все время платят каждую неделю или каждый месяц больше денег в соответствии с инфляцией, тогда ты в порядке. А если нет, тогда, так сказать, ты платишь больше за вещи, за которые ты платил меньше. Ты можешь их меньше покупать. Вот на сегодняшний день исследования уже, так сказать, не республиканские, просто исследования, говорят о том, что, значит, приблизительно, если будет еще 3-4 месяца такой рост инфляции, то где-то к концу весны, начало а, лета 2022 года, Множество семей, множество это миллионы семей, будут выбирать, купить еду или купить одежду. Пойти купить лекарства, которые прописали, или черт с ним, постараюсь вылечиться с помощью воды там, горячей и, и прогрева, я не знаю. Может, может, кстати, это хорошо, но дело в том, что мы-то не привыкли к этому, мы привыкли, что мы лечимся. Мы привыкли к тому, что, а что произошло сейчас за эти, за эти два года, когда... Сейчас уже известно, что в 2021 году был взлет, по-моему, на 30% количество смертей в группе 18-40. И взлет был не от ковида. От ковида там какие-то, по 15-20%, я не могу точно помнить цифру, но приблизительно, да. Они говорят, больше 70% это самоубийство. Это вещи, которые человек не пошел лечиться. Это вещи, которые просмотрели. Вот И, и а, это от тоски, потому что люди умирают от тоски, сидя, сидя одни дома. Да? Они ну, заблугали народ таким образом, что народ теперь просто боится а, выходить. Вот я смотрю, ходит по собственной квартире человек, в окно видно, да? и у него маска на лице. Ну зачем ему нахрен маска на лице в собственном доме? Да? Или едет в машине человек в маске. Или, так сказать, ходит по улице с собакой тоже в маске, еще в перчатках там, так сказать, и капюшер натянут на всякий случай. Или на пляже в океане купается в перчатках, в маске я сегодня тоже обратил внимание велосипедист в маске едет в шлеме в маске ну, то есть, а это означает что они не получают того кислорода который надо получать они, это никак не влияет вот э, дочка моя она гастроэнтеролог позвонила мне сегодня утром и говорит там ее больной 54 года русскоязычный человек там из, из ссср приехавший умер и только что, значит, умер в больнице с ковидом. А от чего умер, она говорит, я не знаю, но записали ковид класс Уже даже Фаучи вынужден был признать, что вот количество детей, которые якобы лежат в госпиталях, а он говорит: ну, они, так сказать, поступили в госпиталь по другим причинам, с другими заболеваниями, но при этом, после, так сказать, у них еще обнаружился. Может, он подцепил его в госпиталь или где-то, как-то, но, во всяком случае, в госпитале он поступил не из-за того, что у него ковид, а с каким-то заболеванием. А плюс у него обнаружили ковид, но его отнесли как бы к числу заболевших от ковида. Леон, да. у нас есть звонок, если вы не возражаете. Да, да. Конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, ребята. Добрый день. О, Уважаемый Леон, мне много лет никогда не перед кем не, ну, как сказать... Не хвастайтесь, ли, пожалуйста. Не лебезил, лебезил. лебезил. Но я вам скажу откровенно, что вы один из моих многих поклонников, э, кумиров на ютубе и народной волне несколько дней назад я с восторгом слушал ваше короткое выступление но это было как бальзам на душу относительно 6 января что произойдет ну ну ну гигантское ну, ну вселенское разоблачение вот подлогов Воровства во время выборов особенно меня восхитили поиски этих разведчиков или сыщиков. Ну, этот самый, как ее, я уже забыл, британский... Вы знаете, что сегодня обязательно э поговорим? Он может, может отдыхать. Значит, речь о чем, о чем я, о том, что через спутники итальянская компания перекачивала в, в, в, в, те самые бюллетени Трампа, этому нашему Бендеру, Бендеру, Остапу Бендеру. Скажите, пожалуйста, я ждал, как, как миссию, ждал 6 января вчера и, и был разочарован. Уважаемый Леон, дорогой, что произошло? Расскажите, почему не состоялось это разоблачение? А я, честно говоря, не очень понимаю, как из моего выступления можно было сделать вот такие выводы. Я всегда очень осторожен и в своих суждениях, и в своих предсказаниях. Всегда, всегда так сказать, пытаюсь сказать, что я не Кассандра и т.д. Теперь относительно, почему не состоялось. Дело в том, что я совсем не уверен, что какие-то итальянские спутники что-то перекачивали. Я совсем не уверен, что компания, которая этим занималась, она действительно, так сказать, делала вот то, что нам рассказывали, что делала. А, в общем, так сказать, я совсем я совсем не уверен в том, что а, то, то, что мы изначально думали о том, что произошло на выборах, действительно произошло. А, я знаю, вот я могу знать, сказать, что я точно знаю, вот я точно знаю абсолютно, что нас четыре года всю страну дезинформировали, обманывали, лгали, скрывали информацию, подтасовывали информацию, подсовывали ложную информацию, снимали и меня в том числе с ютубов, с фейсбуков и там, всяких твиттеров если та информация, которую мы давали на ну, любом языке, так сказать, у меня есть знакомый, который на фарсе это делает, у него там сто там с лишним тысяч подписчиков. А, значит его уже постоянно снимают, как только что-то такое он говорит либо про ковид, либо про Байдена, либо про правительство, либо про Трампа, что-то, что не нравится какой-то информации, заложенной в роботов на Гугле или где-то еще, то нас всех тут же снимают и не дают нашему голосу быть услышанным. Да что мы? Сказать, президента США выкинулись Твиттер. Сейчас легко выкидывают всяких представителей народных, там конгрессменов, там и тому подобное. Уж не говоря о том, что газеты, четвертая по циркуляции газет в Соединенных Штатах Америки была лишена своей платформы на Твиттерах и тому подобное, потому что начала а, публиковать расследование по поводу Кантера Байдена, например. Да? Вот это, это точно мы знаем, что это было, есть и, скорее всего, будет продолжаться. Я, кстати, всем говорю, ждите, что чем ближе мы к выборам, тем больше это будет. А, и больше, и больше и больше продолжаться. Второе, что мы знаем, это что на местах были всякие подтасовки, попытки вбросить бюллетени, вбросы бюллетеней и т.д. и т.п. Но, честно говоря, я не очень верю, что это, сказать, что это больше, чем полпроцента, один процент голосов, которые, так сказать, они... в некоторых местах это было достаточно, там 10 тысяч в каком-то штате, сейчас не помню, это где-то одна, там, 20 процента, да? это они, может, сделали. Но основное делалось не так, как вы думаете, господа, и не тем. Основное делалось тем, что создали якобы из-за ковида условия, при которых можно было посылать невероятные количество бюллетеней досылать, привозить, доставлять которые якобы шли ну кроме того, что они вместо того, чтобы люди сами должны были идти заполнять, делать, что огромное количество молодежи не делало, они притащили, демократы притащили все эти бюллетени в университеты где, так сказать народ, а, конечно, подпишем и все подписывали В огромное количество бюллетеней, было, в которых была отмечена всего одна категория президент, то есть даже времени не было просто клик президент там Байден, а не, а не Трамп Подпись, пошли дальше Следующий Байден, а не Трамп, подпись, пошли дальше Вместо этого кто-то делал Студенты сами делали Завозили во всякие шелтеры, давали бутерброды И те, так сказать, там, я не знаю там, Сами подписывали или просто, так сказать, давали сказать, подписывать вместо себя, вот это, это было массово. А вот то, что рассказывают технологическое, это же легко поймать, господа, ну легко поймать. При том, что какие средства есть у президента США, да, ловли этого. Я не думаю, что кто-то мог пойти на такую историю, там, штурмы всяких, там, посольств наших с помощью, там, солдат каких-то, там, раскрутированных. Ну, ну, все это была такая бредятина, которой я так очень осторожно об этом рассказывал, потому что такие слухи Если всегда говорю, господа, это неподтвержденные слухи. И вот я всегда пытаюсь проверять, что называется, common sense. Кому надо, зачем надо, насколько люди готовы рисковать там, и т.д. Вот это было слишком, слишком, слишком все. Ну, как можно так сказать, делать все это, зная, что тебя могут взять за это самое место. Да? То, есть, то есть, иными словами, это не та была операция, о которой вот нам, мы изначально думали, потому что нам там много чего рассказывали, Обалдевшие республиканцы, правильно? И они обалдели, и правильно обалдели, потому что я пошел спать, по моему времени, там где-то в час или полтора ночи, Трамп выиграл, все, до свидания. Я проснулся всем 7 утра, потому что мне позвонила дочь и сказала, слушай, включи телевизор, там все поменялось. или чего поменялось? Ну, включи телевизор. Я включил телевизор и выяснил, что Трамп проиграл. Вот. То есть, понятно, что что-то такое там происходило. Да? Но, но не то, господа, что вот, вот думают. Поэтому не ждите вот таких разоблачений. Их, их, а, их нету, а, более мелкие, на местах есть. А, и т.д. Да, я закончил. Хорошо, давайте тогда сделаем перерыв, чтобы нам потом не, не прерываться посреди темы. А, okay. Буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Примем звонки, если будут вопросы. Возвращаемся в программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. А сейчас, Леон, если можно, о таком событии, не событии, а об этом спектакле, который вчера разыграли демократы в здании Капитолия, приуроченному к шестому января, к событиям 6 января. Прошлого года, и цель вообще для чего это делается? Ну, тут можно говорить не только о вчерашнем спектакле. Но и комиссия работает конгресса по этому поводу. Вот если можно, об этом. Да, конечно. Ну, сначала что, а потом зачем? Потому что и то, и другое совершенно понятно, и на самом деле было ожидаемо. Значит, что это Квинтэссенция выступления нашего вице-президента, которая уже проявила себя как абсолютно человек, не умеющий не выступать. Непонятно, что она в суде делала, как она вообще прокурором была, потому что она не очень связанно разговаривает и мысль свою не может протянуть нитика, хотя и пишут понятно, да. Но она всегда человек, который, который выступает, он редактирует, там, значит, свои изменения, там ей потом это все перепечатывают, приводит в порядок, и так как ей удобно. И вот, она не может даже прочесть это так, чтобы было понятно, куда она тянет. То есть, как она могла быть обвинителем, я лично совершенно не понимаю. А второе, это, конечно, ее используют как, ну, это всегда во всех администрациях, вице-президента используют как цепную собаку для того, чтобы атаковать, гавкать там, и, и делать то, что президент, скажем, сам... Не хочет делать или там, по каким-то причинам перекидывает это на нижестоящих. Значит, что она сделала? Она взяла и заявила, что значит, вот три события последние там, так сказать, там, полвека потрясли нашу страну. Одно событие было Берл-Харбор где погибло 3000, по-моему, население, а человек во время нападения значит, с воздуха, японцев. А 9-11, когда были разрушены два здания близнеца, погибло несколько сотен человек, а потом еще от этого умерло огромное количество людей, которые надышались пылью, там, и, и, и, и пожарники, и полицейские, там, и те люди, которые помчались помогать, и огромное количество там, сгорело там, и т.д в самих зданиях, то есть это национальная такая трагедия, да, и третьей даты, которую она сказала потрясло нацию, значит, на одном и том же уровне потрясло нацию, и это вот 6 января, соответственно, прошлого года, то есть год тому назад. А теперь, значит, ну, я думаю, что всем понятно, да, кто не просто смычащее стадо, что никакого сравнения между первым, вторым и третьим событием не может быть. Может быть сравнение между Первый Харбор и, и 9-11. Да, может быть. Это некая внешняя сила попыталась атаковать один раз военно морскую флот США, а второй раз это а, символические здания посредине Нью-Йорка. А, ну, том, Вашингтон, Пентагон, там, так, сказать, так сказать, всякие попытки были сделаны. Да? Значит, а теперь третье это а третье это законное выражение а, американцами того что по конституции называется несогласие с властью, когда а, нам меняется конституции высказывать свои а, в митингах, в протестах, в демонстрациях, в письменной форме в устной форме там так сказать, и т. И т и а если это будет необходимо, и смещать либо то правительство, которое сейчас у нас есть, либо менять форму правления, если значит, страна пришла к выводу, что то, что сейчас происходит, это тупик. То есть, а были ли хулиганы? Были. Я даже подозреваю, что это были... Попы Гапоны, да, которые пытались. Но, опять, не будем спекулировать. Да, там, там были какие-то люди, уже признала ФБР, что там были и их э, люди, а, причем один из них был замечен в подстеге толпы. А, значит, были ли там всякие так сказать, ребята, которые пытались представить, что вот эта вот совершенно мирная на самом деле демонстрация, она, она какая-то там драка и, и разбой и тому подобное. А, как бы всем понятно. А, обвинять чем-то Трампа совершенно невозможно, потому что Трамп за 72 часа до этого обратился к мэру Вашингтона, ну не он сам, так сказать, а его Лиазон. К мэру Вашингтона с официальным так сказать, написанным требованием привести от 10 до 20 тысяч вывести национальных гвардейцев и полиции дополнительной на улице города, потому что приезжает очень много людей, и возможно, так сказать, будут среди них люди, которые либо захотят что-нибудь громить, либо будут делать вид, что они республиканцы и что-то не громят. Значит, мэр официально отказал. Тогда так сказать, обратились еще и к Нэнси Пелоси которая могла, так как там нет губернатора в дистриктах Колумбия, то которая могла вводить национальных гвардейцев там, так сказать, по каким-то, я не помню точно, так сказать, что она должна была сделать, она тоже отказала. То есть, как размещение полиции и дополнительных национальных гвардейцев, так и национальных гвардейцев, которых могла привезть, мог привести и Конгресс, себя защищать, да? В а, этом было отказано. То есть уже теперь мы знаем официально нам показывали эти документы, что Трамп и его люди несколько раз обращались в инстанции. Не может Трамп привести воздушно десантную дивизию? Это к институции. Посреди страны он не может ее высаживать. Есть законные, нормальные, обычные, принятые, так сказать, способы предохраняться. Да? Вот. Трамп предложил все способы, которым надо охранять значит, капиталистский холм и столицу От того, что в этой толпе окажутся люди, которые захотят что-то То есть и, и тут ничего нельзя сказать, что что-то было организовано Никто из нападавших не был с оружием Нападавшие не очень нападали То есть Были какие-то группы людей, я так сказать, посмею сказать, маленький процент Потому что видел очень много кадров И видел только отдельные личности, которые значит, пытались драться с полицией Что-то кидать Потом, значит, люди, которые э, ломали двери, там что-то еще. Я еще видел других людей, которые пытались их остановить и говорить, что вы делаете, ребята, так сказать. Да, но, так сказать, когда хорошая бригада молодцов, так сказать, ломает двери, а остальные стоят вокруг, чтобы защищать, значит, чтобы не останавливать. Это сложно остановить. Поэтому все это, конечно, абсолютный бред. Но вот зачем это делается, правильно? Да, ведь ведь э, демократы прекрасно знают, что если это все попадет в так называемый суд, да, то какой бы судья не был А противоположная сторона Защищающаяся начнет Приводить своих свидетелей Рассказывать эти бумаги Показывать и прочее То есть суд значит, и, и, кстати, вот никто в суд пока не обратился а, для того, чтобы обвинить Трампа или кого-то от администрации в чем-то схожем с руководством или с науськовым толпы, или с тем, что он там не останавливал эту толпу. А там, как сказал Шумер, по-моему, и он сидел, а Байден сказал, сидел много часов, 4-5 часов и мог бы остановить, но ничего не делал по этому поводу. Значит, Трамп, как раз, очень много пытался делать по этому поводу, вот. но а, даже не в этом суть. Суд заключается в следующем. А, не про какой суд мы не говорим. У этой комиссии и вот у этой атаки, которая сейчас пошла, что это одно из самых страшных событий а, значит, истории современной истории Соединенных Штатов Америки, нападение на демократию, почему-то, да. а, есть одна очень понятная всем а, причина. Дело в том, что, если вы заметили, у нас инфляция, которая очень шибко не нравится людям, и похоже, что инфляция разгоняется, и даже при том, что они нам сообщают, что она меньше 7% годовая, я вам хочу гарантировать, что то, что я покупаю, и моя семья покупает да, ежедневно, там, то есть, ежемесячно, еженедельно и тому подобное, выросла минимум на 15%, а то и на 20%. Может быть, если они в инфляционные потоки считают также покупку автомобиля, что, наверное, нужно считать, да? но мы не покупаем автомобили каждые, я не знаю, там, год или два, да? ну, там, если это лист, то мы меняем их там, каждые два-два с половиной года, но когда мы делаем большие покупки, эта покупка делается, там, допустим, раз в пять лет, представим себе, в четыре, в пять лет. Значит, я могу подождать с этим, я могу еще год-два не покупать этого автомобиля, я могу год-два не покупать пианино, я могу подождать с, я знаю там с чем-то еще, но то, что мы идем в магазин и покупаем еду, то, что нужно покупать на растущего ребенка, то, что нужно в дом, что тебе нужно повесить или поставить, там что-то еще, да? все это выросло не на 7%, то есть народу эта ошибка не нравится. Теперь значит, удар был нанесен по самолюбию американцев, а когда мы ушли из Афганистана, бежали, бросили своих, да главное даже не то, что своих, бросили 15-20 тысяч человек, которые на нас надеялись, что мы, мы защитим их от, от смерти, из, изнасилования, избиений, там, издевательств и тому подобное. Мы взяли и удрали, не выполнив своих обязательств. Это народ так легко это не прощает. Я могу говорить еще, еще, еще, еще. Суть следующая. Сегодняшнее правительство, сегодняшняя администрация и с ними Конгресс и, и Сенат, наверное... Как минимум, после Картера самая плохая а, и плохо работающая администрация. Но я подозреваю, что они уже сейчас хуже, даже чем администрация Картера стали. Им совершенно нечего, не о чем говорить. Они не могут, они могут только выпустить Байдена, чтобы он быстро-быстро сказал очередную ложь и убежал. Потому что если его даже начнут спрашивать свои собственные журналисты, там пару раз они его выпускали на интервью к журналистам, ну, которые ну, прямо такие с ним ласковые, такие Нежно и все равно они должны спрашивать какие-то вопросы, на которые он несет бредятину полную. Да? Значит, они выпускают Байдена, значит, ну, такое гавкает какое-то вранье и убегает. А, а дальше-то надо, так сказать, разговаривать по этому поводу. Вот, чтобы занять умы людей чем-то другим, нам, во-первых, устроили в Россию, Украину, там, вмешательство Америки и тому подобное. То есть, возможный вариант Третьей мировой войны. Причем ядерный, там, со всеми делами. Но американцы, похоже, не очень на это клюнули. Значит, И второе, что нам устраивают ну, с ковидом. Они, правда, пообещали, что они абсолютно всех вылечат. Ну, я думаю, что где-то в марте-апреле этого года нам пресс начнет говорить, что все, ковид кончился и Байден победил его. А, но самое главное, что они пытаются устроить. Устраивать, это они пытаются организовать э, общественное мнение, что была страшная атака на демократию, страшная атака на Америку. И что в этой атаке виноват Трамп и, и те, те люди, которые в, в Конгрессе республиканцы, в Сенате республиканцы, губернаторы республиканцы, вообще республиканская партия. И что для того, чтобы защитить... Нашу демократию любые меры можно принимать, включая, так сказать, там сталинские тройки, там НКВД, расстрелы и прочее. прочее. Для этого надо догреть э, общественное мнение до состояния, которое мы нагрели с ковидом, чтобы люди начали, что называется, так сказать, в машинах ездить, гуляя с собакой в масках, не приближаться, так сказать, к другим людям, которые гуляют с собакой там, на 100 метров, и отбегать от детей, которые, не дай бог, проходят рядом с тобой. Вот. Когда они доведут страну до этого уровня, то нам... Можно будет устраивать и идти на следующий шаг. Значит, они проверили, у них уже получилось. Страна абсолютно в состоянии истерики. Это влияет на смертность, это влияет на самоубийство, это влияет на наркотики, передозировки и тому подобное. Это влияет на то, что уже повысилась смертность, а в будущем году, в, будущем и в следующие годах будет еще, еще повышаться, потому что у нас перестала работать превентивная медицина. Может, она снова сейчас заработала или заработает. Но, по крайней мере, в госпиталях половины людей нету, А они еще не пускают тех кто туда определенность. Образом не привился. неважно, что у тебя был ковид. Значит, но если ты не сделал прививку, то значит почему непонятно, почему прививка лучше, чем чем пройти ковид и получить натуральный иммунитет. То есть, какой-то полное обредять, она происходит, которое не влезает ни в какую логические размышления и, и какой-то common sense, никакой здравый смысл. Но, из-за этого, из-за того, что они все это делают, они вынуждены сейчас раздувать что-нибудь, для того, чтобы показывать, значит, отвлечь внимание опять от левой руки к правой, или там от правой к левой, вот, для того, чтобы народ опять озлобился, опять возненавидел, опять бы стройными рядами. Вот. И это то, что с нами сейчас пытаются сделать. То есть, нам сейчас пытаются строить с 6 января то, что они организовали за два года с ковидом. <связать> Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да. Здравствуйте, Леон. Я обожаю, когда я вас слушаю. У меня очень такой вопрос. Сейчас Лабинг, Обама, э, это, Оба, Опра и кто еще? Клинтон. На этого Минчина, которая отказывается голосовать. Вы можете объяснить, что там происходит? А, я не понял? Джо, Джо Менчин, который отказывается... <со> а, на, Менчин, на Джо Мэншин. О, я <со> да, не не понял. Давят да, Джо Менчин. Давят на него Опра, Обама и Клинтон. Сегодня они будут с ним говорить. Да. Да, ну вот попали на двух порядочных людей. Одна это значит э, синема из из Аризоны, значит Снека, а второй Мэнчин, э, которые сказали, ребята. Америка – это страна не только демократов, но и республиканцев, и независимых, и верящих в Бога, и не верящих в Бога, и черных, да, желтых, зеленых, коричневых и тому подобное. И поэтому мы не можем ставить интересы партии, какая бы она ни была великая, там, коммунистическая, или там, нацистская, или демократическая, мы не можем ставить интересы партии выше, чем, скажем, интересы всех моих избирателей. А, и, сказать, и у Снеки, и у, у, у Анчина, у них разные совершенно там по другим вопросам. Антин хочет, чтобы отменили все изменения Трампа, связанные с налогами, потому что он считает, что это плохо. А, сказать, она считает, что отмена... Филибастера, это ужасно для страны, так сказать, я согласен с ней, кстати, по этому поводу. Но вот эти два человека, как кость в горы у демократической партии, потому что у них а, в Сенате значит, 50 демократов и 50 республиканцев, и единственное, как они могли проталкивать свои очень партизанские законы, это привозя Камалу Харрису, у которой как вице-президент у нас имеет право в Сенате на голос. И когда это 50 на 50, приезжает вице-президент и, так сказать, Голосуют за что-то, это становится, так сказать, большинство. 51. И вот как только один манчен или одна синяка уходит из этого, то у них получается не 50, а 49. А даже если вообще не голосуют. Даже привезя Камалу-Харису, у них получается 50 против 50 республиканцев. А, значит, они не могут выиграть. это так сказать, Закон не проходит, когда меньше, чем 51 голос. Да? Вот По этому поводу значит, есть много вещей, которые демократы пытаются сейчас сделать. В том числе они пытаются, сначала они пытались нападать на Манчина, что только на самом деле его озлобило. И даже были предположения, что он уйдет из демократической партии и станет независимым. Но он не придет, конечно, в республиканскую партию. Это сказать, далеко. Слишком. А, но он порядочный человек, и он человек, который отвечает перед своими избирателями, а не перед партийными боссами. И сейчас его, так сказать, вот все, все будут уговаривать на пойти на какой-то компромисс для того, чтобы им же нужно до того, как пришел конгресс <как> республиканский, а это где-то там 99.99% 99%, что в ноябре конгресс поменяется на, на республиканский меньше, меньше сказать, я думаю, это где-то 60 на 40 что и сенат но это <как> еще пока не очень понятно а конгресс скорее всего будет э, республиканским и до этого времени им нужно украсть как можно денег, больше денег что такое украсть? Украсть это написать законы, которые пройдут о том, каким образом правительство и, и, и а, так сказать, там всякие там агентства, связанные с правительством, смогут а, либо выжимать налогово, либо занимать у Китая, либо напечатать... Невероятное количество денег, там еще там, почти 2 триллиона полтора триллиона, 1,7 триллионов. Вот, это, это сказать, миллиард сложно себе представить, а триллион вообще, честно говоря, невозможно. Так вот, значит, они пытаются до того, как пришел новый конгресс разворовать как можно еще больше казны для того, чтобы забить деньгами свои так сказать, ящики, для того, чтобы потом бороться с республиканцами с помощью денег, которые они у нас украли. Ну и, естественно, не забывая себя и не забывая так сказать, всех тех, кто им давал деньги на... Им надо расплачиваться с теми, кто дает им финансирование. Поэтому там очень много интересов завязано, и им очень надо сейчас подписать что-то еще, потому что они уровали всего 2 миллиарда. А Два триллиона, а им хочется 4. Значит, они собирались вообще еще 6, э, то есть совсем разорить страну и просто, что называется, бросить ее, так сказать, э, с пыльным мешком на голове. А потом, значит, три с половиной говорили, потом два, потом один и девять, сейчас один и семь, ну, неважно. Ну, хоть что-то, дайте украсть еще хоть что-то. Вот все, что делается сейчас. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Леонг. Правда ли то, что э, полиция Конгресса и э, кон, э, Конгресса управляет лично Пиноси, а вот э, кон, э, полиция Сенат, э, лидером Сената, лидером большинства Сената, ходил был Макконнелл. А почему республиканцы, предположим, за да, том, что вот, то, что требовал ну, попросил, скажем так, Трамп ничего не предприняли, ведь они же были тогда в большинстве. Это был во первый вопрос и говорят о том, что э, во время погромов прошлого, прошлых, прошлого года в городах, как него, Чикаго и так далее, э, принимали участие не только Антифа и Белла, и, и подруг, это все под руководством FBI. Э, почему тогда, вот, республика сейчас ничего не предпринимает, чтобы разоблачить FBI? Спасибо. А, вы знаете, вы правильно очень рассуждаете, за исключением того, что у вас немножко устаревшие уже представления о том, кто с кем борется и, и какая сила против какой силы, стенка к стенке. А вы исходите из того, что есть два лагеря, один называется демократы, другой республиканцы, и они борются там за власть друг с другом. Это уже давно не так, по крайней мере с того момента, как пришел а, Трамп. Это сто процентов не так. Значит, Трамп Пришел не как кандидат республиканской партии. Трамп, если помните, последним впрыгнул в гонку. По-моему, последним. А с момента, как он впрыгнул в гонку, он стал лидером этой гонки. И это продолжалось до самого момента выборов в республиканскую партию. А... Какая-то большая часть республиканской партии, вернее, большая часть руководства, так называемого, выборные, всякие лица, доноры там и тому подобное, их все устраивало, кроме Трампа. Вот их устраивало, сейчас наши демократы правят, а, так сказать, республиканцы, там, так сказать, те, которые в доле, они там получают с хозяйского стола, а завтра республиканцы правят, а те демократы, которые вдоль. То есть создался некий класс Которые то монетка кладется на левую сторону, то решка, то, то, то Орел. А, но суть от этого не изменяется. Монетка та же самая. Нас точно так же грабят. Значит, нам устраивают игру под названием а «Республиканцы будут меньше с вас налогов, а демократы больше. А демократы будут там больше набирать людей в правительство, а республиканцы меньше». А потом ты смотришь, и четыре года буша первые дали значительно больше рост бюрократии, чем, скажем, предыдущие правления. Демократов, то есть говорим одно, делаем другое. Они все, все не за нас с вами, и не за страну. При этом они вполне возможно, что они и патриоты. Но как только у них есть как бы выбор за нашу группу вот это, наших инсайдеров, наши, наши. Наша банда, да, сказать, наша мафия, которая состоит из республиканцев и демократов, а она под угрозой, то они все выступают с единым фронтом, даже если нам кажется, что это не так. Поэтому а, говорить о том, что когда были у республиканцев большинство, они могли сделать то-то и то-то, нет, не было у них большинство, а было большинство всегда в течение многих лет, многих сотен, так сказать, ну, сотни лет, там, я не знаю, там сколько я не считал, было у... То, что называется номенклатура, которая включается и, и, и, и сказать, руководство чиновническое, и руководство политическое, и руководство пар это самое, партийное, и руководство армейское, и тому подобное. Это все номенклатура. Но номенклатуру не снимают. Ну, если ты, там, так сказать, там, не разрезал 14-летнюю девочку на куски не подбросил так сказать, ее там в ящиках куда-то. А, значит, если этого не происходило, то... Или если ты вдруг не предавал кого-то из вышестоящих, то ты продолжаешь быть номенклатурой тебя ты, тебя не, не переизбирали но тебя ставили на какие-то там должности где ты получал там много денег либо ты становился ломбистом где-то тоже получал много денег от тех людей которые тебе же проплачивали через ломбистов раньше за то что ты принимал какие-то решения пришел трамп который я думаю что это первый ну, по крайней мере, в новейшей истории. Я даже Роналда Эйгена немножко в этом сторону а, потом, сказать, откидываю, потому что он был частью эстаблишмента. Она, он, правда, был мудрым, потрясающим так сказать, экономистом, политиком, не знаю, там кем-то еще. И поэтому он проделал огромное количество вещей для того, чтобы исправить положение в стране. Но он не был выдвиженцем народа. Он был все-таки выдвиженцем какой-то определенной группы а, номенклатуры. Так вот, Трамп, наверное, это первый человек, который достиг уровня президента, который был действительно выдвинут народной волей. Такого, как это может было? и они очумели не только от того, что он прошел, а и от того, что он вдруг начал в самом начале первые 100 дней своего правления делать то самое, что он обещал делать, потому что обычно ни один сумасшедший президент не делал этого. Ну, ну кто там перенес посольство из, из э, Таливи в Иерусалим? Ну, кто там, так сказать, стал расследовать всякие дела внутрипартийные? Ну и тому подобное. Много-много-много чего он, что говорил, то и делал. Да? говорил, вы идиотским образом общаетесь с Северной Кореей, начал по-другому общаться, говорил, вы идиотским образом общаетесь с Россией, начал по-другому общаться и т.д. с Китаем, с Ираном внутри страны. Ну, чтобы вы знали, у президента значительно больше возможностей для маневра на международном фронте, чем внутри страны. Но он оказал потрясающее влияние на экономику, на оздоровление экономики, на перевод экономики обратно в Америку. Тренд поменялся, так сказать, парадигмы при нем поменялось. Вот они его ненавидят, потому что э, и республиканцы, и демократы, потому что он лишает их кормушки, лишает их кормушки, места в обществе и еще и может посадить, потому что если копаться, если бы ФБР было его, а если его еще раз возберут, то ФБР будет его. Через полгода, через год, будет его. Он же те ошибки не повторит, которые он, не зная, во что он лес повторял. Он все-таки человек бизнеса, а не политики. Да? Вот. Он не предполагал, что ЦРУ, НСА и, и ФБР будут работать для того, чтобы его скинуть, для того, чтобы его сбросить, для сопротивления. Но сейчас он уже все предполагает. Вот. Так что, кстати, он выходит в президентский день, выходит наконец-то со своей application по-моему, она называется Truth, «Truth in media» или «Truth» Truth. Uh, не Truth что-то. Вот. А, так что, господа, они борются против него, они борются против народа, а не друг с другом. Леон, огромное спасибо, как всегда, очень интересно, содержательно, и до встречи в следующий раз. До свидания.